Я царь и священник на этой земле я помазал, благословен, я царь священник на этой земле я помазан, благословен Я царь священник на этой земле я помазан, Благословен я царей священник на этой. Я помазан благословен, я царь и священник на этой земле. Я помазан благословен, я царь и священник на этой земле. Во мне его царство, во мне его сила, во мне его слава, его могущество, Во мне его царство, во мне его сила, во мне его слава. Помогущества я, я помазан, по благословен, я царь и священник на этой земле, я помазан, благословен. По благословен, я царь и священник на этой земле, я полмазан, благословен, я царь и священник на этой земле, я полмазан, благословен.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 Я исцелен через Твой крест Я обновлен через Твой крест Я прощен через Тебя, Иисус, через Твой крест Я исцелен через Твой крест Я обновлен через Твой крест Я прощен через Тебя.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 Через твой крест я прощен, через тебя Иисус, я помазан, благословен, я царь не священник на этой земле, я помазан, благословен, я царь не священник на этой земле я помазан, благословен, я царь и священник на этой земле я полмазан, благословен, я царь и священник на этой земле, я помазан, благословен я священник. I'm ждет Ведь Господь эту битву ведет Знаю, меня победа ждет Знаю, меня победа ждет Ведь Господь эту битву ведет Вооружен мой враг, но все же ты силен Помнить мой тьмой грозит, но свет сильней, ибо мой Господь победаю победою веча, мой Бог не победит. Домой! Обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш Обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты носим просто к тебе, к твоему трону, Господь.